Так, ну что, обещала дополнительное бонусное занятие. Я его сейчас дам и больше раскрою, как все-таки более четко и грамотно хотеть. Как эти хотелки увязывать с целями, чтобы выполнить все три категории целей. Цели категории «хочу» правильно загрузить, цели категории «делать» и цели категории «в каких состояниях мне нужно быть, чтобы вы этого достигли». Итак, смотрите, даже если вы напишите неправильно, ну не так вот, как вижу, слышу, ощущаю более детально, хотя это тренировка нейронных сетей, вы потренируетесь, научитесь видеть, слышать, чувствовать, как будто вы это имеете. Таким образом, когда вы будете проще дальше потом записывать, ну, уже не заходя, так вот вижу, слышу, ощущаю, то уже мозг а, запомнил тренировку, и уже быстрее будут картинки возникать. Допустим, вы написали там 5-10 желаний с полным открытием вижу, слышу, ощущаю, да? А потом вы уже просто шуруете, вот просто шуруете много всего. Новая ручка, новые сапоги, новые колготки, подарки, да-да-да. Вот все, что в голову приходит, все, что вы хотите, что вас радует, вы должны записывать много-много-много. Потому что, смотрите, мы часто хотим чего-то получить, но не отдаем взамен. Мы думаем, что нам просто так придет. Так вот, когда вы потрудитесь и запишете, да еще запишите грамотно, ну вероятность реализации этих целей сто раз быстрее. Так? Дальше. Что сегодня будет особенно в этом уроке? У вашего в вашем понимании должно быть вот то, что вы не понимаете. Сейчас объясню. Вам нужно писать такие амбициозные цели, которые вы не знаете, как вы их достигнете. Вот это касается связки между желанием «хочу», вот цели категории «хочу» и желанием «как это сделать». Поэтому смотрите, какая интересная штука. Когда вы пишете, я хочу дом там, 300 квадратных метров, это левого полушарие, и вы рисуете там эти комнаты, а как они обставлены, какая там музыка, какие там движения. Вот вы не знаете, как этого достигнете. Вот я лично а в Англии, как оказалось, война мне помогла. Так да все будет помогать. Даже чем тяжелее случаи, тем вам больше поможет. У меня был выбор, я уже говорила. Когда-то я мечтала, у меня была клиентка в тренинге и служанке в королеву из Питера, Марина. И она вышла замуж за англичанина. Она прожила 10 лет, у нее там были какие-то нюансы в отношениях, и она попала в этот тренинг с Жанкой королевы». Приехала, туда, у нас был тренинг в Испании. И возле Барселоны у нас был отель, мы там, в общем, возле моря, мы проводили эту всю работу, информацию, мышление там и так далее. Так вот, она тогда, помню, сказала, я бы хотела, чтобы моя внучка вот выросла настоящей истинной женщиной-королевой. Тем более, что я нахожусь рядом возле английской королевы. Мне это так все известно, но только я не знаю, как это все правильно внучки объяснить. Вот я почему-то запомнила, вот думаю, ну почему, если она вышла замуж за англичанина, почему она живет в таком красивом месте, рядом с английской королевой, почему я не могу? То есть я вот таким образом учусь даже у своих клиентов, которые очень крутые приходят ко мне. И тогда я в свои желания записала, что я хочу побывать в Англии. Конкретно, слушайте, конкретно, я не прописывала, как я туда достигну. Я видела, что там есть запрет. Я себе думала, как-нибудь придет время, когда я, ну, немножко язык подтяну, потому что с английского у меня задачка. Я возьму тур и поеду туда по туру. Ну, то есть Такие какие-то дальние были, но в голове у меня уже была задумка записана на бумаге. Поэтому я сейчас в Англии. И я нашла способ, с помощью которого мне помогли, потому что я выбирала, у меня был выбор, куда ехать, я уже говорила. Но изначально задумка такая была. <как> Поэтому, когда вы чего-то хотите, вот просто записывайте, пишите, как ребенок такой, знаете, как ребенок, вот, который не знает, как это. вот Он вот просто мечтает, хочет почитать луну. Вот и запишите, я хочу полететь на Луну. Желательно, когда вот вы записываете нереальные цели, нереальные мечты, нереальные, как бы, да, вам желательно, ну, даже не желательно, а я бы называла это обязательно, так как мозг загружен всякой всяким мусором ментальным, да, то нам нужно зайти в Google, посмотреть, например, какие там есть там, в той стране города, какие там достопримечательности. Вы хотите поехать красиво где-то там отдых, зайдите, погуглите, какие бывают отели, сколько они стоят, понаблюдайте за людьми, которые достигли. Вот многие мне говорили, я хочу быть похожа на тебя. Я раньше не понимала, почему. Теперь я понимаю, что нам нужно ставить цель э, и смотреть на кого-то, кто уже этого достиг. Да, вот чем вы там, там не занимались. Поэтому вы когда смотрите на человека, маячок, который там что-то достиг, он, он, он как-то ведет себя по-другому, он где-то там живет, он что-то делает, он ходит там, снимает видео, как я вчера там скинула коротенькие видео в Reels, как я хожу и рассуждаю, какая я молодец, что я все-таки сделала выборы, приехала в Англию, и зиму пока дома будет <дых> вот такая вот ситуация, я смогу здесь спокойно работать и давать пользу миру, понимаете? Поэтому один из шести, шести таких условий, чтобы ваши цели достигались легко, у вас должно быть дописано ваше желание, ваша мечта. Вы ну, не понимаете, как этого достичь. Я про Америку, вообще скажу, ну, даже как и про Англию, мне было трудно мечтать, потому что сложные визы там далеко, ну как-то... Но в своей голове я все равно видела и записывала. Сейчас я общаюсь со многими своими клиентами из разных штатов Америки. Многих вела в коучинге, многих просто консультировала 2-3 консультации. У меня сейчас есть друзья, мужчины, с которыми я переписываю, да, флиртую с ними. То есть круг моего окружения, коммуникации, это будет в протяжении установки целей, будет детальнее. А вот здесь вот просто хочу так вот выжимку такую дать. То есть, когда вы пишете какие-то цели, то следующий элемент – это обязательно быть готовым к изменениям образа вашей жизни. Вот тут, когда мы будем четко прописывать цель, вот тот, кто, тот кому повезет попасть ко мне на… Консультацию по постановке цели, а вы знаете условия, вы пишете уверенно и регулярно, выполняете уроки, И я приглашаю вас на бесплатную консультацию, которая стоит 500 долларов, потому что это коуч-сессия стратегическая с с ваши, бессознательные ваших якорей, потому что это якоря, бессознательные кинестатические якоря. Вижу, слышу, ощущаю, а ощущение 95, да, наше тело, поэтому это очень будет. Серьезно, по себе знаю, как я себя запрограммировала. И сейчас смотрю свои записи, думаю, даже плачу, думаю, как это все реализуется. Так вот, э, быть готовым к переменам. Из постановки цели у вас должно, вы должны ответить про возможности препятствий. И когда я буду задавать вам вопросы, вы будете из своего бессознательного вытягивать кучу трудностей, которые вам мешают. И вот мы вытягиваем эту, этот хлам, эти трудности, а загружаем то, чего вы хотите. Это вот такая вот, э, такая гипнотическая такая постановка цели. И когда вы левым полушарием э, прописываете, вот к чему вы готовы, ну, например, например когда вы записали себе хороший дом, там, ну, пример, классный дом записали, а там красивый какой-то, живете пока там, ну, в однокомнатной квартире, ну, пример, вам нужно быть умом, левым полушарием логикой, готовым к тому, что там живут другие люди, там другой уровень окружения, там нужно вам по-другому одеваться, там нужно вам по-другому себя вести. То же самое касается это мужчин. Ну, про, про отношения чуть дальше. Или там про женщин, чтобы меня было сейчас слушать, мужчина или женщина. Так вот, там совсем другие люди, там совсем другая подача себя, там другая другая ментальность, там, там все. То есть вам нужно быть готовыми к изменениям среды, к окружению, окружения. И вот боясь вот писать, писать, значит, потому что бывает так, что мы, мы же загружаем мозг, и мозгу все равно, что мы загружаем. И потом, то, когда это приходит, мы не знаем, что с этим делать. Так что вы были готовы к тому, что когда вы запишите там, не знаю, Мерседес там, класса там, какого-то последнего, да, или там какой-то красивый дом, или, или там мужа такого там, суперового, да, или жену, там, или... то что вы понимали, что там окружение будет меняться. То есть это значит, что вам нужно будет левым полушарием быть готовым к изменениям. А как более детально, это уже, когда я прорабатываю с вами лично, вы тогда уже у -у -у, прям раскрываетесь. Называется распаковка. Дальше, третий, третье условие. Вот я его называю обычно первым или вторым, но сейчас он на третьем. Когда вы записываете без приставки не вы находитесь в состоянии транса и загружаете в себя вот это вот то кайфовое, что, вам, что, вас, ну, что вас радует. То есть без слез, без горя нет, потому что бессознательное не понимает, что такое не ум понимает, а бессознательное левое не понимает. Поэтому убираете и пишите в позитивном ключе, и пишите, стараетесь много писать. А вот про «не» будет отдельная, отдельная штука, это отдельный пункт. Поэтому третий пункт – записывать без приставки «не», то есть для большей, для правого полушария. Поняли? Четвертые особенные правила. Вызов. Вызов. Я уже говорила это на бесплатных эфирах, и сейчас я сейчас уточню. У нас есть четыре типа у каждого человека: дите, подросток, юноша и взрослый. Взрослый принимает решение, отвечает, юноша больше развивается, ищет там разные знания. Подросток это должен быть какой-то вызов, но у нас все равно есть. Кто-то кто вечным подростком так и остается, а кто-то использует эти энергии из разных своих типов и использует. Так вот. Например, докажу, докажу мужу, там часто бывает, что раздалась и вот докажу, маме докажу, на оденусь так, как вот вам, да, вот, вот этот вызов такой подростковый, эта энергия очень крутая. И вот в этой энергии, вот этот один из самых главных, главных вот таких вот моментов, которые помогают достичь цели. Ты вот там говоришь мне, там, вот я там такой-сякой, а я возьму и докажу тебе, что я могу, и куплю тебе там шубу, например. Или куплю тебе там круиз на лайнере. Ну, понимаете? А не обижусь, как ребенок, и уйду там поплачу. Понимаете, да? То есть этот вызов. Очень хороший вызов себе. Вот я свой пример вспоминаю. Я, я бы, наверное... Мне держалось так долго в этом онлайн-бизнесе. Я обычный человек, и мне тоже хочется жить. У меня все есть для горизонтальных целей, для того, чтобы себя... Ну, вы помните, да, горизонтальные и вертикальные цели? Вы, вы это проходили этот урок. Так вот, вы реально понимаете, что для того, чтобы идти дальше, надо, чтобы вызов, какой-то вызов. У меня был вызов а зачем? Вот вызов, э, я свое чувство вины по отношению к, уходу, к сыну, который ушел, я превратила в вызов, что я иду, помогаю себе вытащить себя, примером своим показываю людям, да, из болезни, из безденежья, из, там, из всего, да, де, своим детям, там, ну, в данном случае уже внучатым племянникам, племянникам. Вот это для меня было вызовом. И есть такой, такая техника в НЛП, мастер, картография личности. Там в каждом, мы же с вами, много, много есть стролей идентичности. Я мама, я, я водитель, да, я там жена, любовница, я там эксперт. Это разные субличности, субидентичности. И у каждой субличности идентичности есть своя, свои, свои действия. Вот. И когда я прорабатывала уже после смерти Женя на своих глубоких тренингах, вот я тогда поняла, что в этой проработке, и, и вам это тоже сделаю, кто захочет, я запустила глубоко в корень, в корень, зачем я это делаю, как я пойму, когда я достигну там. Я помню, у меня одна из субличностей была. Кто я по отношению к своим племянницам, например, тетя? А что я делаю? Кем я хочу быть? И я тебе отвечала на вопросы тренеру и записывала, кто-то записывал, потому что была живая работа. И потом я написала, что якорь вот этого достижения, это была белая, по-моему, Кундай или не помню какая машина, но у меня была, была белая машина, только это была еще круче машина, чем я себе там думала. Это, это Toyota Camry. И вот эта Toyota Camry, э, это как якорь была. Вот так, так вот э, я потом, когда просматривала эти записи, думаю, вот это так работает, понимаете? Поэтому должен быть вызов, вот зачем, зачем не сделать ремонт, да? вот там, как я говорила. И пятый пункт. Вы обязательно запишите, чего вы не хотите. Например, вот тут уже будет больше и про отношения. Очень много материалов на этот счет, как писать, желание, как прописывать. И они все имеют право на жизнь. Только тут, когда вы берете отдельный пункт и выписываете, например, чего я не хочу, вот как я себе делала. В старости оказаться в больничке, где я никому не нужна, больная и без денег. В старости я не хочу оказаться у, у детей на шее. Ну, там и разные картинки у каждого должны быть у вас. Потому что, когда мы что-то делаем сейчас, будет обязательно результат позже. Значит, что там я еще писала? Если это отношение, вы писываете, какой мужчина вам не хочется, чтобы был. И вы обязательно пишите очень много вот не. Вот с левой стороны пишите не. Например, не хочу там толстого и пузатого. Ну, потому что сразу вопрос: толстый и пузатого это ленивый, который только жрет собой не занимается. Если вы будете с ним заниматься сексом, он больше вас задавит своим пузом, чем он даст вам эту, эту любовь. Да? Ну, я, я из своих позиций рассуждаю. Или если он пузатый, волосатый и, и неухоженный и так далее, то этот мужчина не уважает себя, но ну, чего должна уважать его я. Дальше записывайте, какой рост, вес. Вот, но обязательно вот из этих 100 у меня в отдельном тренинге для женщин есть 100, каких я хочу, каким я хочу, чтобы он был. И вот там очень много кинестетических моментов, нужно вот прочувствовать женщине, вот, да, вот как, как, это, как это будет, что если вы любите тактильную чувствительность, то вам нужно представить ну, чуть ли не запах его тела. Если вы любите, м -м, хотите, чтобы он не был там, чтобы не курил, вам тоже надо это прописать, чтобы он не пил, или пил там столько вот деталей должно быть очень много. И тогда, когда вы пишете, вот эту «не», Колоночку выписывайте, каким вы не хотите, чтобы было ваше будущее, или если это отношение, то каким не должен быть этот мужчина или женщина. Потом вы, когда посмотрите трезво на этот список, вам нужно выбрать 7 плюс-минус 2 самых главных критерия. Ну, например, если этот маш... мужчина воспитанный, образованный вам хорошо относится, души вас не чает, заботится о вас. Ну и там себе что вам надо, вы выписываете, но он курит. Вы примете его? И тут надо чувствовать, чтобы тело сказало да или нет. Угу. Или у него маленький член. К примеру. Да? И вы тут себе сразу вспоминаете свои особенности, насколько для вас, если он там Умеет там ласкать, давать там все, а вот у него там, ну, не, не вот эти вот эти палосы длинные, большие, толстые, да. Я сейчас говорю жизненные вещи, не, я не стесняюсь это сказать, потому что я вижу, я работаю с женщинами, и я знаю, как это, я и сама тоже, тоже женщина, я знаю, о чем я говорю. То есть, когда вы написали вот сто хор хороших, чего вы хотели, чтобы быть, потом вы написали список, чего вы не хотите, чтобы было у этого мужчины, да, тут надо потрудиться. Тогда ваш мозг левое полушарие конкретизирует, и вы уже будет уже будет поисковичок работать для вас. Понимаете? То же самое касается бизнеса. Если вы хотите там, создать онлайн-бизнес и хотите иметь, допустим, пять человек, и вы не хотите там впахиваться, вы не хотите столько сидеть вот, сутками в этом интернете, вы хотите взять пять человек и вести результаты. Значит, вы должны написать, какие должны это быть клиенты. Ну, в программе звездный коучинки» я даю это, конечно, более детально и согласно бизнесу, но все равно это касается левого полушария фокуса. Какие это должны быть клиенты? Где они живут? Чем они занимаются? Мужчины, женщины, возраст. И вот больше деталей. И вот когда вы знаете аватар своего клиента, тогда вам легче, понятнее, что вы будете им давать. То же самое с постановкой целей для в направления. То же самое касается здоровья. Если вы хотите быть здоровыми, вам нужно описать, как вы это представляете: в хорошем ключе, в позитивном ключе там, или вес хотите скинуть, там, ну, у каждого свое, да. И вы представляете, где вы находитесь, в чем вы одеты, в чем вы будете что пахнет и так далее, и так далее. И тогда. Вы описываете так же самое и чего не хотите, и так вот это все работает. Но каждое направление в сфере любой сфере жизни там есть свои особенности, поэтому м -м, деньги, я уже сказала, левое полушарие сколько, правое зачем, это было в предыдущих уроках. А сейчас я дала вот этих шесть особенностей как бы дополнения. Еще раз повторяю, э -э должно быть много записанного. Очень много, и вам нужно потрудиться, чтобы отдать. Сначала дай, чтобы получить. Потому что там все работает, и оно работает на то, что вы просите. Только сначала дайте. Сначала дайте, а потом просите. Поэтому много поработав, много записал, вы таким образом даете, вы трудитесь, правильно? Значит, первое, подчеркиваю еще раз, покажу итог. Записывать, не бояться. И не думать, как вы этого достигнете. Вот просто дайте на миллион и получите тысячи, сто тысяч, понимаете? Условно говоря. Вот просто мечтайте, позволяйте, как ребенок позволяйте. Потому что нам запрещали мечтать. Нам запрещали мечтать. Поэтому нам нужно возродить, возродить вот эту способность мечтать. Быть готовым к изменениям. Я уже сказала. Третье. В позитивном ключе расписать. Без приставки не. Написать в эту же, это сюда же относится, в чего не хотите, чтобы было, особенно если касается отношений. Тогда вы будете, мозг вас будет выбирать, быстрее, быстрее выбирать. И фильтр будет стоять хороший, понимаете? Вы не будете притягивать, что не попадет. Вызов. Чем хуже, тем лучше. Запомните, люди, которым больно и плохо, вот сейчас война идет в стране, Украина, и люди, которые сейчас выживут, вот выживут, и те, которые не свалятся, они из этого извлекут огромную силу. Также в каждом случае есть отдельные ну, ситуации жизненные, да. Ну и живой пример. В общем, вы поняли, поэтому продолжайте работать. И будет вам счастье.